Друзья. с вами на связи денис залевский и сейчас запишем с вами видеоинструкцию по регистрации в эльдорадо то есть многие уже знают о завтрашнем предстоящем запуске эльдорадо то есть это ммм 30 по доработанным алгоритмом сергея мавроди и вячеслава это его брат. Соответственно, кто, если не в курсе еще, что такое эльдорадо, можете обратиться по контактам, которые расположены под этим видео, либо под другим любым видео с моего канала. Задать вопросы. Ну как бы можете почитать самостоятельно на сайте, что это такое, что из себя представляет. Но скажу вам сразу, что это просто уже долгожданный инструмент, беспроигрышный. Чтобы это понять, достаточно всего лишь ознакомиться с информацией об этом. Так, сейчас для тех, кто уже в курсе и ждет реферальную ссылку для регистрации в Альдорадо, ждет видеоинструкцию, как это сделать, мы запишем видео. То есть для участия в Эльдорадо нужен нам нужен биткоин кошелек. В этой инструкции мы рассмотрим вариант, если у вас нет биткоин кошелька или он у вас, например, там есть где-то заведен, но на нем нет э -э, там не ни, сколько, да, ни одного биткоина, там ни одного сатоши и так далее. То есть тогда э -э, смысла нет, как бы его держать, можно завести новый. Ну, так будет просто проще зарегистрироваться здесь. Далее, что нам нужен адрес биткоин кошелька. Рассмотрим сейчас пример, что как будто у нас нет его. Нет биткоин кошелька. Для этого проходим на сайт Electrum. Ссылочка на этот сайт будет также под видео. Нажимаем кнопку скачать. Он меня автоматически переводит на русский язык. Если у вас будет на английском языке, то будет кнопочка Downloads. <coughs> Надо будет нажать ее. После того, как вы ее нажмете, у вас откроется вот такое меню. То есть скачать файл для Windows, либо для Mac, либо для Android. Соответственно, для Mac я скачивал вот этот файл. А для Windows я не могу сказать, потому что не скачивал, но что-то мне подсказывает логика просто подсказывает что надо скачивать автономно исполняемый файл но ну, либо если что-то пойдет не так то установщик windows ну точно не переносную версию но я бы на вашем месте попробовал вот эту первую строчку автономно исполняемый файл в своем случае я скачал для мака потом в загрузках эту программу открыл то есть нашел в загрузке до да, зашел в загрузки. Увидел ее. То есть она у вас будет вот тут в загрузках. Я ее уже переместил вот сюда в документы. То есть видим, что она у нас находится так. Не в документы. Я уже переместил ее на рабочий стол. Вот на рабочем столе она у меня находится. Так. И что мы будем делать дальше? Я сейчас а, покажу вам на видео инструкции буду ее комментировать то есть вот показано да что заходим вот видим электру вот на английском языке download нажата вкладочка здесь выбираем один из предложенных вариантов далее уже человек показывает что мы этот файл скачали и потом его на компьютере открываем первое да то, что вылазит там в окошечке когда вот открывается электрум то есть он устанавливается это установщик распаковываете его на компьютер открываете в загрузках электрум 322 вот и начинаете запускать вот видим что стоит галочка автоконнект то есть ставим также нажимаем next далее то есть потом вот в это следующее окошечко выплывает, это он вас, предлагает вам сохранить этот файл, вот Default Wallet, да? можете нажать вот эту кнопку Choose и поменять папку назначения, то есть куда его сохранить нажимаете далее Next, ну, можно ничего не менять в следующем окошечке выбираете стандарт Wallet вот это первая, первая строчка. И нажимаете также Next. Открывается у вас следующее окошечко. В нем также выбираете первую строчку. Далее нажимаем стандарт. Видим. А, вот тут у вас открывается такое окно появляется. Это ваш э, пароль. Пароль от кошелька. Э, биткоин то есть так же, как когда вы открываете кошелек призм приватный ключ у вас дается ну то есть вот пароль из 16 слов ну, вот то же самое то есть вы его копируете берете прям просто копируете и сохраняете себе где-нибудь на компьютере в заметках обязательно то есть ну смотрите что чтобы соблюдалась безопасность на маке в заметках достаточно закрыть замочком, то есть закрыть паролем данное слово, заметку на Windows. То есть, ну, сами придумаете, да, как-нибудь зашифруете его куда-нибудь запишите. А сейчас его копируете, записываете на компьютер. После того, как вы это сделали, нажимаете Next. И у вас, то есть, вот видим, да, показано, что взял человек, скопировал, вставил заметки. После этого нажал Next. И это поле стало пустым. Берем это же слово, да, обратно, оттуда из заметок вставляем и нажимаем Next. Видимо, что открываются окошечки для ввода пароля. Пароль вы придумываете. Это будет ваш пароль, скажем так, который сверху еще дополнительно защищает ваши вот эти вот кодовые слова. Придумываете пароль, когда пишете символ, он вам пишет там, что должен быть хороший. Вот сейчас видим, что вот, видим вот Strong, хороший пароль. Вы Strong, очень хороший пароль. Повторяете его еще раз и нажимаете Next. Все, видим, открывается такое окошечко. Даль, Дальнейшие ваши действия. Нажимаем на вот эту вот кнопочку Read, read вот это адрес вашего кошелька биткоин, то есть вот вы создали кошелек биткоин, вот его адрес, вот его QR-код вашего кошелька. Этот адрес необходимо скопировать и вставить в Эльдорадо вот здесь. После этого нажать зелененькую. После того, как вы это сделали, вот у вас появился тут адрес кошелька в Эльдорадо и ваша реферальная ссылка. Далее, не выходя с сайта Эльдорадо, нам необходимо сделать следующее. Нажать на вкладку Reinvestment. Если у вас на русском языке, то а, я сейчас покажу, как это будет выглядеть. Так. Если у вас это на русском языке. А, после того, как вы скачали отсюда файл, электро можно закрыть вкладку. Это выглядит... Так, тут у меня не за... Угу. Вот. Вот мой кабинет Альдорадо, я зарегистрировался, вот мой адрес кошелька биткоин, вот моя реферальная ссылка. И вот мы видим, что тут можно менять язык, можно поставить русский. Но я делал на английском так, как следовал инструкции. Там будет дальше момент, сейчас объясню. На русском это написано «реинвестирование», на английский реинвестмент. После того, как вы открыли эту вкладочку, нам необходимо поставить вот эти флажочки. Тут получается, что у нас однозначно ставятся галочки. А здесь риски получается. То есть вы участвуете до риска 70% и до риска 90%. Ну, рекомендую поставить и хобби. Вот видим, что автоматический реинвест в случае рестарта. То есть, чем хороша данная система, что в ней доработано, что если не хватает вливаний в систему для выплат по, значит, ну, по, по предыдущему кругу, то происходит рестарт. Все, кто не успел получить выплаты, получают 90% от, своих, от своего вложенного номинала. И возможность первыми зайти на следующий круг, и соответственно в таком случае сразу за следующий круг человек все возвращает то, что он вкладывал. На следующий круг уже получает плюс 10%, то есть потерявших нет. Далее давайте сейчас опять включим инструкцию. Где она у нас открыта? Так. Видим на видео нам показывают это, но после того как поставили После того, как мы поставили вот эти вот галочки, сейф не нажимаем. Ждем дальше. Вот видим, что человек сейчас нажал вверху на меню. Я сейчас вам покажу, как оно выглядит. Сейчас здесь запоминаем, что выбирается строчка Sign Verify Message. Все, она получается у нас... Так, маленько вернемся. Sign very message. Вот она выбралась у нас. Вот человек выбирает. Она у нас четвертая снизу. Теперь объясняю. Я когда регистрировался, очень долго искал, что же тут такого нажать, чтобы выпало это меню. Поэтому объясню для тех, кто будет так же, как и я, это искать. Когда у вас... Открыто Эльдорадо, вот на русском языке, то это именно вот про это, про это меню идет речь. Я вот ее не мог найти, потому что был у меня включен русский язык, включаем английский. Так, должно у нас перевестись. Вот открываем наш электру, вот он. Видим, что мы его открыли. И здесь выбираем. Я методом тыка искал. Вот видим, что Tools. Tools. называется кнопочка. И спускаемся. Вот она, четвертая снизу. Sign Verify Message. Вот ее надо выбирать. Давайте. Да, в принципе, это не зависит от... На каком языке я так понял. Если у нас открыт электрон, Давайте попробуем. Включим русский. И опять откроем электрон. Да, видим, что не поменялось. Давайте вернемся нашу инструкцию. Выбираем эту кнопочку, вам выпадает вот такое меню. В это поле вносим вот этот ваш код, который, то есть вы нажали вот эти кнопочки на сайте Эльдорадо. И Сохранить не нажимаете, скопируете вот этот вот код. Его вводите вот сюда, в это поле, месседж. В поле адрес вводите адрес своего биткоин кошелька. Вот он у вас также в Альдорадо прописан над вашей реферальной ссылкой. В нижнее поле ничего не вносите, нажимаете кнопку sign. Далее вводите пароль, который вы придумывали э, на электруме, когда создавали кошелек биткоин. Нажимаете ОК. Вот видим, прописался у вас вот такой вот ключ. Его копируем. Сохранять его никуда не нужно. Он нужен всего лишь один раз. То есть это ваша электронная подпись. Копируется она. И возвращаетесь на сайт Эльдорадо. И вставляете вот сюда, где написана «Сигнатура». И после этого нажимаете сохранить все после того как вы это сделали ваши настройки сохранены все больше тут ничего делать не нужно далее далее чтобы вам участвовать в Эльдорадо, то есть вот видим у меня настройки сохранены все они стоят можем обновить страницу например обновили страницу, настройки стоят, все. <coughs> видим, что так. А, для того, чтобы участвовать в системе, нужен нужен какое-то количество биткоина, то есть а, минимального какого-то или максимального ограничения нет Первый круг, вот видим, круг номер один, 10% процентов за круг вы получаете от своих вложений. То есть первый круг собирается один биткоин в первом круге. То есть, соответственно, если у вас будет один биткоин, вы можете сразу один биткоин внести. Если вы можете 0,1 биткоина внести. И, и так далее. Чтобы приобрести биткоин, например, за призм то вот сегодня я так сделал. Существует криптомаркет.ко. Я сегодня уже здесь вот сделал подал заявку на обмен призом на биткоин. вот Отдаю 1000 призом, получаю 0.1 биткоина. И 0.1 биткоином буду участвовать в Эльдорадо. В принципе все, друзья. Больше никаких тут подводных камней нет. Если у вас уже есть кошелек биткоин и вы хотите привязать его к МММ 3.0 Эльдорадо, то смотрите инструкцию, которая так и называется. Сейчас я вам покажу. Которая так и называется. Как импортировать созданный ранее биткоин кошелек в электрум имея мастер-кей, либо как импортировать созданный ранее биткоин кошелек в электром, имея приватный ключ. То есть если у вас есть кошелек биткоин, то у вас э, есть вот эти вот вещи. Если вы в этом не разбираетесь, то и у вас нет биткоинов на вашем кошельке, то проще не заморачиваться и сделать все по данной инструкции, которую я вот только что вам показывал. И еще есть как импортировать созданный ранее биткоин кошелек в Electrum, умея мастер-кей. То есть смотрите, выбирайте, что вам будет удобней. Рекомендую несколько раз посмотреть видеоинструкцию данную, если вы что-то не понимаете. То есть с первого раза что-то у вас не пойдет не так. Потом уже сделай. Ну и если что, по контактам обращайтесь, помогу с регистрацией. Так, благодарю вас за внимание. До новых встреч.